приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о новолунии в знаке близнецы кстати мне будут помогать сегодня очевидно мои соседи музыканты так что надеюсь это не будет вас отвлекать а будет наоборот передавать особое настроение для просмотра этого видео итак ближайшая новолуние, которая нас ожидает, произойдет 30 мая, и это будет новолуние в знаке Близнецы. Оно произойдет в девятом градусе знака Близнецов в 14:30 по киевскому времени. А то, что новолуние происходит именно в королевском градусе, это очень важный фактор с точки зрения астрологии. Это говорит о том, что те решения, которые мы будем принимать вблизи этого новолуния, будут иметь впоследствии большое влияние на нашу жизнь. В целом, это период ответственности, это период, когда мы можем получать такие возможности, на которые раньше не рассчитывали. Поэтому для многих эта новолуние будет возможностью решить определенные задачи, увидеть перед собой новые перспективы. Это, безусловно, период обновления и перемен. К слову, новолуние в определенном знаке происходит всего один раз в году, и каждый раз оно обновляет тематику этого знака, повышает его актуальность. Поэтому в этот раз новолуние будет акцентировать наше внимание на темах поездок, документов, общения. И в целом оно будет давать живость нашим делам, поскольку близнецы это очень активный знак. Это у нас знак воздуха и знак мутабельный. Это всегда вносит динамику в любые процессы и, конечно же, новые идеи. Давайте же более подробно разберем, какие темы будет э, поднимать э, новолуние в Близнецах. В первую очередь мы должны понимать, что после новолуния начинается новый лунный месяц, поэтому в целом это благоприятное время для того, чтобы... Начинать что-то новое для того, чтобы давать старт каким-то своим замыслам, целям, планам. Но важно помнить также и о Меркурии, который 2 числа разворачивается в прямое движение. Важно дать несколько дней Меркурию для того, чтобы он начал идти вперед. Поэтому в целом именно вот начинание... Начинание как дела, да, важно планировать где-то на период после 5 числа. Далее. Многие в этот период могут задумываться о том, чтобы изучить что-то новое. Это хорошее время на самом деле для того, чтобы начать обучаться на курсах, да и в принципе для того, чтобы заниматься самообразованием поскольку близнецы вот такой активный воздушный знак то конечно же он будет давать нам интерес который связан с темой путешествий поездок причем это могут быть путешествия как личного характера например поехать чтобы с кем-то встретиться или поехать вместе с кем-то посмотреть какие-то интересные места но также это может быть и поездка, которая связана с работой. Следующий момент – это то, что Новолуние в Близнецах является благоприятным временем для новых знакомств, для привлечения новых людей. Это опять-таки может быть связано как с работой, так и с личной жизнью. Причем, как правило, вот те люди – которые приходят в нашу жизнь по Новолунию в Близнецах, помогают нам расширить наш кругозор. Они вместе вот со своим появлением привносят какую-то важную информацию, важное понимание, которое оказывается очень полезным для нас. Новолуние в Близнецах дает возможность внести конструктивную энергию в переговорный процесс поэтому если эта тема актуальна для вас если вы находитесь в состоянии переговоров с кем-то если вам нужно обсудить какие-то важные детали нюансы если вам нужно выслушать стороны какого-то конфликта или определенной ситуации то Новолуние в Близнецах можно, безусловно, считать благоприятным фактором для таких действий. А в целом, это также очень хорошее время для того, чтобы привлекать новых людей в свое дело. Это могут быть ваши помощники, это могут быть э, даже члены вашего коллектива. Но в любом случае, Близнецы — это такой знак, который любит компанию. Поэтому... Вы можете почувствовать потребность действовать сообща и делиться с другими своими планами и намерениями. И в целом такой подход может приносить много пользы. Помним, что новолуние происходит в воздушном знаке. Это значит, что речь, общение и знания становятся ресурсом для достижения определенных целей и для получения новых результатов в жизни. Поэтому удача будет сопутствовать тому, кто готов получать новые знания, обсуждать важные вопросы в кругу знакомых, близких, кто готов отправиться в поездку, если это необходимо для решения того или иного вопроса. Но в целом мы можем даже подытожить, что Новолуние приносит хорошие результаты для тех, кто готов к переменам. Поскольку Близнецы, повторюсь, это очень такой яркий знак, указывающий на легкие перемены. Такие именно легкие изменения, которые даются без особого труда и усилий. В то же время Новолуние в Близнецах – это период быстрого решения вопросов. Это период, когда нужно энергично решать те или иные дела. Но в то же время возрастает определенная импульсивность. Поэтому нам важно понимать, сколько времени занимает та или иная задача. И таким образом мы должны рассчитывать свои усилия, на то, чтобы все-таки получить быстрый результат, не засиживаться, не задерживаться на одной какой-то задаче. К тому же важно понимать, что новолуние в Близнецах всегда дает такую повышенную интеллектуальную деятельность. Это порой сказывается на делах, которыми мы занимаемся. Наш ум может быть перегружен информацией, задачами, Поэтому важно все фиксировать и не терять определенную последовательность. Поэтому мы с вами уже так плавно подходим к, скажем так, недостаткам знака близнецы или нюансам, с которыми можно столкнуться в этот период. В первую очередь важно не перескакивать из одного дела на другое. Близнецы – это знак, который любит разнообразие, любит не задерживаться долго на каком-то одном процессе. Поэтому, если то, чем вы занимаетесь, кажется вам слишком рутинным, слишком обыденным, то будет желание просто сместить фокус внимания на что-то другое. Важно понимать, что близнецы – это не тот знак, который располагает заниматься долгосрочными проектами. Но все, что требует быстрого решения, будет даваться в этот период очень легко. В то же время не стоит начинать какие-то дела с расчетом, что вы когда-то, когда-нибудь да, это продолжите. То есть занимайтесь именно тем, что может принести результат уже сейчас. Помним, что все-таки новолуние происходит в королевском градусе, поэтому свои силы не стоит растрачивать попусту, не стоит зря терять время. И поэтому, зная сильные и слабые стороны этого периода, надеюсь, вы сможете извлечь максимум именно пользы из этого новолуния. Результаты дел, которым вы приступите. По данному новолунию вы сможете насладиться и в полной мере ощутить результаты этого труда в декабре 2022 года. Именно тогда произойдет полнолуние в знаке Близнецы. А это период, когда мы как раз-таки пожинаем плоды и максимально вот видим, да, к чему привели нас наши же действия. Управитель новолуния Меркурий до 2 июня ретроградный. Помним об этом и, эм, несмотря на желание действовать прямо здесь и сейчас, важно все-таки сначала все планировать, обдумывать и только после 5 июня приступать к непосредственно таким активным действиям. Наверняка каждый зритель моего канала знает, что новолуние – это соединение Солнца и Луны. Но в этот раз данное соединение будет иметь благоприятный аспект к еще одному соединению, к соединению Марса и Юпитера в знаке Овен. И это придает особый шарм и красивый оттенок этому новолунию. Это говорит о том, что важно действовать амбициозно, важно строить планы, иметь видение, ситуации, долгосрочную перспективу важно понимать, тех проектов, которые вы вкладываете свои усилия в этот период. Но в то же время помним, что Юпитер это планета удачи, поэтому, безусловно, Новолуния дает возможность поймать удачу за хвост, и важно не упускать те благоприятные возможности, которые будут возникать перед вами в этот период. Помним, что новолуние само по себе это период, когда мы обладаем минимумом энергии. То есть день новолуния это время, когда нужно давать себе возможность сделать передышку, переключиться на новые задачи. Это может быть день, как раз таки, когда будет очень много мыслей в голове, и нужно будет с этими мыслями работать. В целом, многие в день новолуния подводят итоги. И это тоже нормально, поскольку новолуния — это рубеж между двумя лунными месяцами. Поэтому мы, с одной стороны, прощаемся с тем периодом, который был ранее, подводим определенные итоги, и только после этого эффективно начинаем новые дела. Новолуние в Близнецах также затрагивает тему наших братьев, сестер, друзей, тех людей, с которыми мы общаемся. Тему соседей тоже затрагивает данное Новолуние, поэтому эти люди могут играть важную роль в нашей жизни. Они могут так или иначе участвовать в каких-то процессах и делах, которые происходит в нашей жизни. Кстати говоря, в момент новолуния Меркурий активно аспектирован. Он имеет аспекты к Сатурну, Плутону, Нептуну. И это говорит только об одном. Об активности, которую нужно проявлять в это время. Но также это говорит и о некой гибкости, которую нужно обладать вблизи данного новолуния. Помним о том, что Меркурий все-таки делает квадратуру к Сатурну, а это уже указание на то, что нужно стремиться быть более приземленным человеком, то есть мыслить более так прагматично, не витать в облаках и хорошенько все планировать. На кого же больше всех остальных повлияет это на в Близнецах? Конечно же на солнечных и асцендентных представителей этого знака зодиака. Но важно понимать, что это счастливчики, <с> это очень хорошая основа, фундамент для глобальных перемен в жизни и для того, чтобы в первую очередь менять жизнь под себя, под свой запрос. Поэтому вам важно ставить свои интересы в этот период все-таки на первое место. Следующий момент это то, что Новолуния будет влиять благоприятно на солнечных и асцендентных стрельцов, поскольку новолуние происходит в оппозиции к вашему знаку, по сути, на вашей оси. И таким образом вы можете столкнуться с тем, что... Нужно считаться с кем-то, нужно учитывать мнение людей, которые находятся вокруг вас. Это может быть крайне эффективное и активное время в плане именно партнерских отношений. Это может быть очень хороший период для того, чтобы именно расти и развиваться через тему отношений с другими. Для солнечных или асцендентных весов и водолеев новолуние тоже будет очень значимым особенно это касается тех у кого солнце асцендент находится в промежутке с 7 по 12 градус для вас это новолуние дает новые возможности и важно прилагать усилия Важно трудиться, стараться. Если вы видите, что выпадает какой-то шанс, обязательно используйте его. Для солнечных и асцендентных львов и овнов период тоже весьма благоприятный, особенно для тех, у кого Солнце асцендент находится с 7 по 12 градус. Но важно все-таки проявлять инициативу. Ходите на встречи, записывайтесь на курсы, ищите нужную информацию, старайтесь знакомиться, старайтесь все-таки брать быка за рога, если вы видите, что есть шанс заполучить то, о чем вы давно мечтали. Для солнечных и асцендентных рыб и дел, особенно для тех, у кого эти точки гороскопа находятся с 7 по 12 градус, это новолуние может принести необходимость преодолевать препятствия. Через ссоры, конфликты нужно приходить к компромиссу, нужно приходить к пониманию, куда эти связи ведут. То есть если вы находитесь в отношениях, которые будут в этот период давать конфликты, да, то это заставит вас задуматься, что вас держит вместе с этим человеком и являются ли эти отношения для вас перспективными. То же самое касается и обучения, которое дается с трудом. То же самое и касается рабочих контактов, которые могут вас изматывать. А в целом нужно будет, конечно же, искать подходы, которые помогут решить вот эти конфликтные ситуации, решить эти проблемы в коммуникации. И, конечно же, если вы поставите перед собой такую задачу, то обязательно ее выполните. И благодаря этому получите в жизни абсолютно новый и прекрасный результат, который будет вас радовать очень-очень долго. Вот такие интересные энергии ждут нас в это новолуние. Я желаю вам, чтобы удачи, успех, сопутствовали вам, и на этой веселой ноте я с вами прощаюсь. До скорых новых встреч! Всем пока-пока!